Чем же можно полюбоваться в начале октября на своем участке в деревне? Развивается флаг Татарстана. У нас солнечная, хорошая погода такая. Ну, конечно, не очень тепло, но главное солнышко и нет дождя. Какие еще цветочки у меня остались? Посмотрите, А так виден. Как долго он будет еще сидеть до самых заморозков, а потом даже когда выпадет, цве... а потом, когда выпадет снег, среди снега он будет сидеть, сидеть и сидеть, и вот цветы будут наливаться и становиться такими малиновыми, малиновыми. Вот до конца, прям до заморозков, так, до снега он будет сидеть сидеть и сидеть красавец красавец. посподник тоже он еще уже уже отсвет но вот он так у меня сидит для красоты скажем для красоты очень красиво стоит мальва я ее не сажаю преднамеренно, она у меня никогда ну, так скажу не сажаю но вот она само посевом выходит уже к осени и так она хорошо стоит мне прям уж очень нравится цвет у нее такой насыщенный она невысокая вот такая маленькая вот цветочков так много красавица прям ну ничего не надо вот уже все последние цветы а она стоит и стоит красивая очень красивая мальва много лет она у меня именно в этом уголочке ненавязчиво в октябре она у меня зацветает очень мило со стены я уже в основном убрала все свои цветы и вот остались самые последние это лобелия петуньи остались еще что я буду брать? пусть стоят до заморозков пока есть такая возможность вот у меня петунья очень хорошо здесь они все лето трудились, все лето у меня цвели, очень вольготно, им здесь хорошо, а, думаю, пусть еще постоят. Пока не убираю я, это у меня герань, я ее хочу прям вот обрезать и поставить в погреб на зимовку. Это герань у меня, здесь так ей нравилось, на улице, это вся зональная у меня герань. Я ее даже на подоконник не буду нынче ставить. Ну, это такая огромная. Куда идет? Я ее оставлю в подвал. Обрежу и прям в этих ведрах я ее определю в подвал. Пусть там она в подвал или в погреб. Посмотрим, чтобы она там зимой простояла. Тут у меня еще горсания стоит. Видите как? не только солнышко нужно. Вот, она будет... Все лето она у меня, как начала там в начале июня цвести, так и цветет. Цинерария, цинерария. Все лучше и лучше с каждым днем кучерявится. Это питония последняя уже. последняя денечки стоит, пока до заморозков. стоит. чуть рука не поднимается даже ее убирать. Вот видите, как хорошо. Вот хорошо, она у меня все лето цвела. Я ее подстригала и убирала уже два раза. А она вот тут. А она вот тут цветет, цветет. Вот так что сажайте бетонию. Это сорт Тайдал. Это сильвер. А это красный, как же ее? Ну, не помню ее, как называется, но это тоже сорт Тайдал. Видите, какая красивая. Вот октября. Ценерария мне очень нравится, каждый год ее сажаю. Ну, прекрасный такой вот такой цветок. И особенно осенью. Это радость взора такая, что вот она Ценерария, она у меня тут разных сортов. видите, какая. Это вообще седая вот Ценерария. Прям такая светленькая. А вот он такой огромный куст Тенерарии. Вот такие краски осени. Краски осени, они, взор очень приятно. Смотреть радостно. Среди холодной погоды такой вот достаточно уже неуютной осенней, ценерария. Красуется. Красуется. Ковриком, ковриком таким осколком. она тоже такая троженица начинает с мая. Цветет. Но сейчас она не цветет. Вот видите, какой коврик хороший. Красивый. красивый. Исколка она очень неприхотливая, очень неприхотливая и сидит тоже до заморозков. красота-красота-то, а рядом у меня тут тоже клумбочка. Вот этот коврик, кто его знает, название не знает, цветет желтым цвета. тоже начинается с весны и сидит все лето. Ну поливать, конечно, надо, поливать не будешь, ничего не будет. Такая вот маленькая клумбочка у меня зелени тоже подойдешь полюбуешься красота у забора у ворот царица осени хризантема чего же она хороша они не такие вроде бы ничего особенного ромашишки ромашишки ну как они хорошо сидят посмотрите хризантема гибрид 53 красавица очень хорошо сидит и давно уже цветет, такая цвет очень хороший, розовенький, серединочка желтенькая. Вот. Огромный куст, огромный куст хризантема Еще один кусточек у меня хризантемки испускается. Пока теплые денечки, такие солнечные погоды. Я думаю, что он еще у меня подсветет, это октябрь. Еще только начало, заморозков не ожидается. Так что Манфред Топинг название. Ну что сказать про Калину? Помимо того, что я просто очень люблю эту ягоду. Она же еще вот так просто украшает. Украшает своим видом. Вот заборчик посмотрите как хорошо я еще не собирала ее но соберу и делаю очень вкусный джем из нее красота яркие краски я любуюсь просто это такие яркие краски осени почему бы не полюбоваться ну и потом неплохо что-то приготовить из нее очень полезно вкусно также красиво я вам хочу показать, что ничего уже не творить нет, собственно говоря, кроме Алису. Смотрите. Этот Алису, он даже и думаю, что ему ничего не страшно. Он украшает двор Алису. Совершенно неприхотливо. Сидит. я утром встаю в охотнику. Конечно, вот тут ветер очень сильно расмотал его, моему Алисума. Красив, красив. Ну хорош, хорош, хорош. Прям хорош. Он значительно отличается от того Алисума, который говорят, что ну да-да-да, вот тут у нас его много, тата Алисума. Я вам сейчас покажу, вот этот алис он вегетативный сноупринт конечно отличается от обычного простого. Вот он простой алису такой И те, какой он у меня тут самопосевом он тоже хороший но он обычными семенами размножается вот так вот он самопосевом у меня вышел видите, неплохо, правда? интересненький тоже. В прошлом году у меня было его очень много, но в этом году вот рассада не вся зашла, вот саму посевом он у меня тут пристроился, так что вот мой двор уже опустел, потому как я все уже такие основные моменты убрала, это еще пока последние дни будут свести хорошо последние цветы октября, а потом уже все начнется дожди, начнется непогода пока, пока последние цветы октября радуют меня. Всем я вам желаю красивых цветов, доброго настроения, хорошего, мир вашему.